Сейчас с нами Владимир Минько, международный мастер из России. Вова, привет. Привет. Скажи, просто, как твои сегодня успехи? Я сегодня чудом кем то выиграл. А с кем играл? Играл с польской шахматисткой. Фамилию, честно говоря, забыл спонтанно. Так вот, Но она поженилась и поменяла фамилию. Раньше у нее вроде фамилия Иванов была. Или что-то вроде этого. Вот. Но выиграл я действительно каким-то чудом, потому что доску я пока не вижу совсем. Четыре месяца у меня был перерыв. Вот, потому что там учеба была. Сейчас пытаюсь как-то вернуться в шахматный мир. Потому что у меня были, как говорится, завершающие экзамены а, в школе в Англии. Вот, немного там другая система, отличается от русской. Вот, но сейчас я все сдал, Вот результаты будут в, в июле. А пока я просто, так сказать, отдыхаю, играю в шахматы. вот. А за время обучения в Лондоне под каким флагом будешь играть в шахматы? Я играю под русским флагом. Вот. Мне это, в принципе, не принципиально, но мне нету. Мне никого резона менять мой флаг. Вот, потому что я за сборную особо нигде не играю и никогда не играл. Вот. Я играю там в школе за мой клуб. Мы там что-то выигрывать начали, вот, как я зашел в команду. Но это не имеет никакого значения. Вот. Под русским флагом буду играть. Я же русский. А помимо шахмат, чем ты увлекаешься? но увлекаюсь, так сказать, много чем, вот, и хорошими вещами и плохими, вот, люблю футбол играть. Я до того, как в Англию уехал боксом занимался 6 лет, вот, то есть, в принципе, и сейчас там спортом увлекаюсь, то есть, там, просто в спортзал хожу, но играю там в разные компьютерные игры. А, Скриброс, так кто твоим тренером является и где ты занимаешься? Я занимался до 18 лет во дворце в Москве, вот. Сейчас я, как уехал, я в принципе нигде не занимаюсь, но мой тренер Добров Владимир, вот, и мы с ним ездим, в основном по турнирам. Но вот сейчас сюда приехали в Минск, следующий турнир будет в Болгарии, там неплохой тоже швейцарский неплохая, вот. Потом будет турнир, значит, в Испании очень сильный Опен в Барселоне, вот, я очень люблю этот город, туда часто езжу. И пока еще не запланировал, там от школы зависит, какие результаты получил. Пока так. Но я надеюсь, что я все лето буду играть. До, даже до конца сентября. А в 2015 году у нас здесь проходил уже чемпионат Европы по быстрым и рапидным. Участвовал ли ты? А, да, я участвовал. Кстати, мне очень понравилось здесь играть. Потому что я, в принципе, люблю быстрые и блиц. Вот. Жил я в отеле, который находится в 500 метрах отсюда. Но сейчас я проживаю в другом месте. В принципе, да, компания была неплохая. И сыграл я точно не помню, но как-то средненько сыграл, мог лучше сыграть. Но в целом очень много сильных шахматистов приехало. Гроссмейстеров в блистном размялись чуть-чуть. Было прикольно. Да. А на данном этапе твой рейтинг больше двух 400 Скорее просто планируешь ли сделать 2-500 и, возможно, норму гроссмейстера выполнить? Ну, вообще это моя следующая цель, конечно, я думаю, что как минимум нужно выполнить гроссмейстер перед тем, как я выйду из шахмат, а потом уже посмотрю, что будет дальше. Но вот к сожалению, у меня учеба началась и я так получилось, что я вот год, даже может два года играл очень много в турнирах прям без остановки играл, а потом решил тоже за учебу взяться и как-то мне сложнее все это далось из детских шахмат ушел полностью, ну потому что смысл где-то нужно задеваться постоянно, вот. Хотя там в какой-то момент были успехи неплохие. вот Где-то там не добрал, там нужно было ничью сделать, чтобы второе место на чемпионате Европы занять. В последнем туре я проиграл Бабулину Максиму тогда. Было очень неприятно. Но и тогда на чемпионате России третье место занял. Тоже шоу лидером. И две последние партии проиграл, третье место занял. А моя самая лучшая победа, кстати, эту партию даже комментировал. Она есть в базе. Это была партия в Блиц, но я считаю, что эта партия... Не уступает многим партиям, которые лично я, и думаю, некоторые горсмейсы сыграли в классику. Партия против Ресинета. И там действительно, то есть, человек там чуть ли не чемпионом Франции был, насколько я помню. И там одни ворота, вот, ни по времени, ни что. Вот реально позиционно обыграл мне очень нравится. Советую посмотреть. Но Минск тебе нравится вообще? Как город, Минск я особо не видел. К сожалению, потому что всегда там шахматы турниры, либо там другие дела. Вот. И как-то не до этого было, если честно. Я вообще не любитель архитектуры и таких. Но я думаю, что есть города красивее, но Минск тоже не самый, не самый плохой город, по мнению других людей, что я слышу. Если сравнить его с Москвой. Не, ну, Мос Москву я, конечно, люблю. Очень сильно очень красивый город. И я, естественно, был, в принципе, везде, в Москве где только можно. Поэтому, я как сказал, в Минске особо много где не был, поэтому мне сравнивать сложно. Но Москва действительно очень красивый город. Тем, кто не был, нужно съездить. И в Питер нужно съездить, в Москву 100%. Рекомендую.